Итак, добрый день. Сегодня мы с вами продолжаем работу в SketchUp. Давно его не затрагивали. Два месяца сегодня подписчик об этом уже сказал. Вот. Немного поигрался со звуком. Записываю теперь через другое приложение. И надеюсь, что слышно меня хорошо. Для начала мы с вами будем разбираться с отделкой внешней и внутренней наших основных стен. Ничего сложного там. Нету. А, постепенно подготовим все необходимое для плана второго этажа и будем приступать уже к нему, чтобы в дальнейшем переходить на различные визуализаторы. А, принципиальное отличие в, пред, от предыдущего моего видео заключается в том, что я добавил гаражные ворота, нашел я их стандартных наших гаражных компонентах, нашел, загрузил гаражные ворота стандартные, просто по поиску, так же как и добавлял окна. Это основное отличие. Итак, что нас интересует в первую очередь? Нас интересует в лотке найти материалы. В данных материалах у нас есть возможность выбора стандартного, который используется в SketchUp для раскраски, добавления различных фактур, текстур, материалов наших стен. Добавляется они предельно просто. Предположим, я хочу внутренние стены сделать в стиле лофт в том же самом перегородке, пока которые внутренние наши перегородки, сделать из кирпича. Для этого я просто выбираю выпадающие менюшки, кирпич, облицовка и обшивка. И здесь я выбираю тот кирпич, который меня интересует, и нажимаю на грани нашей стены. Будет краситься чисто наша стенка. Все достаточно просто. Я могу заизолировать отдельно просто перегородки и красить только их. Если вам не нравятся те же самые кирпичные наши перегородки, вы можете использовать самостоятельно, задать цвет, фактуру материала и прочее. Разукрасить их под тот цвет, который вам необходим. Пускай они у меня будут а, вот такого непонятного цвета. Чисто перегородки. Как будто они уже сделаны отштукатурены и покрашены внутри. Пускай у меня помещения будут разделяться цветовыми зонами. В дальнейшем будем еще их учиться определять и разделять. Это помещение будет разделено цветовой зоной. Насколько я помню, это либо спальня, либо какой-то кабинет. Сейчас планы пока восстанавливать не буду. Кухня, гостиная сделаю немного в других цветах. Либо могу сделать разделить под тот же камень. Ну вот столешницу мы еще сделаем внутри. Все это будем выдавливать ручную. Самое интересное будет это выдавливать нашу лестницу. Гараж я хочу сделать из того же самого кирпича. Пускай он останется. Те же самые, что у нас несущие стены использовались. Это будет такое черновое. Выбираю наши кирпичи. Кухню облицую. А давайте ее разобьем. Пускай у меня кухня будет разделяться по цветовой гамме. Для этого я проведу построение линии, разрежу на определенную высоту. Цветом будем отделять. Отдекорируем. Я художник, я так вижу. Зажатые клавиши Shift и колесико мышки. Помним, что перемещаемся по нашей рабочей плоскости. Вспомогательные точки вас будут фиксировать на той же высоте, на которой была сделана предыдущая точка. Вот таким вот образом. Низ я сделаю с облицовкой. Давайте посмотрим какую-нибудь плитку интересную воспользуемся. Страшная достаточно плитка. Останется такая. Сейчас еще материалы отделки наших, грубо говоря, семейств с дверьми подредактируем. И потом мы с вами будем учиться пользоваться, работать с различными визуализаторами. Колонна, конечно, здесь выглядит не очень эстетично. А я еще здесь не прорезал. И вот здесь. Рец у меня не хочет. Здесь у меня тоже не хочет. Скорее всего, я просто не до грани стены ее разреза. Смотрим, поменяется, нет, меняется телеком. Сейчас удалю ненужную линию. И снова ее дверь выключу. Да, вот здесь у меня линия не отобразилась. И линии все прорисую, чтобы все получилось красиво. Вверх пускай будет из этой ниточки. Получился какой-то дешевый санузел. Ну, смотря в каком визуализаторе это произвести. Может, получится и дорогой. По грани Здесь у меня линия пропала. Ну, окно пока заделывать не буду. Санузел, пускай у меня будет тоже отдекорированный. Я продолжу в том же самом стиле. Опять же, обратите внимание, в правом верхнем углу точка помогает мне сфокусироваться на той же самой высоте. Если вы хотите разделить ваши стены абсолютно в тех же самых гранях, что и в предыдущих ваших комнатах, ну, мало ли, такие проекты могут быть, Вы Увидите вспомогательную точку для связи. С камер-санузел будет такой плиткой. А внизу будет немного другая. Еще мы с вами пол сделаем. И расставим необходимую мебель. Давайте двери сделаем частично деревянные. Либо их покрасим под какой-нибудь цвет. Одну дверь я хочу сделать металлическую. Снаружи пускай нас окружает, опять же разделю, для начала пойдет все на той же самой высоте, и добавлю какие-нибудь архитектурные элементы. Здесь у меня часть панельки моих гаражных ворот накладывается на стену, поэтому там уголочек я не смог увидеть. Сейчас у нас, возможно, часть стен не покрасится. Вот, видели, красная линия у меня появлялась. Возможно, что я не все растек но мы это с вами быстро все решим пускай у меня низ будет а мне не нравится на поверхность низ будет такой выглядит как брусчатка, потом еще будем работать со светительными приборами, вот что я и говорил, Также придется скрыть эту дверь и поменять нашу линию. Сверху пускай меня будет окружать какой-нибудь красивый облицовочный кирпич. Какой такой? Как вернуть отображение наших скрытых элементов? Для этого нам с вами необходимо... Да, я добавил еще оверлей дополнительный, чтобы вы видели, какие клавиши мыши я буду нажимать. Пока не добавлял слежение за курсором, попытаюсь обработать это в программе. Итак, вкладка «Вид» — «Показать скрытые объекты». Вот моя дверь, нажимаю по ней правой кнопкой мыши — «Показать». Гаражные ворота, нажимаю правой кнопкой мыши «Показать». Теперь могу снова нажать вкладку «Вид» и убираю «Показать скрытые элементы», «Показать скрытую геометрию». Мне они не нужны. Дальше что я сделаю? Спальню свою продолжаю разукрашивать. Пускай она у меня будет. Зеркала пока мы с вами делать не будем. Давайте цвет. Она будет у нас белого цвета. А то она меня немного смущает. И то же самое. Данное семейство с не редактируется. Ладно, пока оставим. Пальня пускай будет такого вида. Да, наша а колонна. Я ее декорирую. Там у меня будет искусственная поверхность какая-нибудь. Мозаичный наш бетон. Пальня белая. Вот давай я вот таким цветом отзонирую. Считаю то, что я ее отштукатурил. И еще дверь подредактируем. Скорее всего, мне сейчас придется немного поменять. Уже забыл, почему мы с вами использовали плитку. Да. Здесь все хорошо. Здесь придется разделить. Снова дверь скрываю. Линию я ее не довел. Корректирую. Вид. Показать скрытые объекты. И показываю нашу две. Вот таким образом мы с вами сделали заготовку. А еще последнее помещение. Пускай оно будет такое царское. Нет, оно какое-то нехорошее. Как будет из гранитов Дверь по цвету тоже можно будет подобрать. Можно опять же разрезать все эти элементы, настраивать и уже в дальнейшем добавлять какие-то дополнительные. Еще мы с вами будем создавать лестницу. Это будет достаточно сложный и трудоемкий процесс. И будем переходить к плану второго нашего этажа, который, как вы помните, у нас уже здесь запрятан. Лестницу мне нужно будет сделать забежную. Это будет интересно. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо, что были тут.